Меня зовут Виталик. Я, я... реальный секс. Я играю на Чаре и Маги. Я любую чику разведу на сайт. Прилетели мы на предыдущем трансфере, который до этого был. Не который этот был, а другой. Похрючить сюда. На Леону вторую. Ну, на Леону вторую, да. Но случилось так, что мы прилетели и через три дня прилетел другой сайт. Вот. А еще до этого мы сражались... По, по два-три по дня с, други, с другими ребятами. Ну и мы выигрывали постоянно в 12 человек. А сейчас как дела у вас? Сейчас у нас дела отлично, я бы сказал. Фармим то и пробужденных боссов, Биору угу. тоже не пробужденных боссов. Понятно. А, так, а что о Чаре можешь рассказать? Да, о Чаре могу рассказать, что взял уровень и взял себе хаос. Место метеора метеор будет следующим э, то, что я накоплю за ордена и су... ну. А ты можешь сейчас полететь? Там в башню дерзости или там на башню дерзости? Угу. Полетели пвп маг это имба. Тут надо нажимать на кнопочки, в отличие от гладиатора. Ты раньше на глади играл, да? Я раньше да играл на гладиаторе, на таком меньше среднего буста, там ничего не было. Ну, я вот. скажу, раньше я гладов боялся, они такие были, ну, больно били. Они фирят, и если у тебя там еще есть, помимо этого, разрушение доспехов, то и есть бирсерк там, чтобы стоять блоки какие-то. А, разрушение доспехов такой. Какой скилл? Красный? Фиол? Фиол. Ну, он прикольный в ПВП. Покажи свои статы. Там зависит все от того, что она одета на ПВП, а на ПВЕ. Uh -huh. вот. вот такие высоты пока что. 150-222. Можно, можно, сделать вот так, типа, мак урон будет чуть больше. Тебе хватает для, для этого. Для второго той. Да, мне хватает. Но не в красной комнате, я так решил просто. В красной комнате только с арбом стою. Ну и с крестом, собственно. Понятно. На обычных локах. Ну, в обычных комнатах. Обычных нормально. Комнатах. Ну да, так. А, куда, куда, куда бы уйти это всех? Сейчас я скажу посвободнее стало. Ну да. Намного свободнее люди куда-то переехали на Барц, на Эрику, наверное. Ну, скорее всего, да, потому что. Ну, скорее всего, на Барс переехали. Ну или на Эрику там тоже хриу. На Барце пятом, по-моему, тоже, или на каком-то из Барций там нету РР. Там один пустой Барц вообще остался. Не, чтобы работяги туда прилетели, фармили, бегали боссов. Ну вот а те, кто в состоянии фармить боссов и настроены, значит, в дальнейшем сражаться, фармят боссов... Ну, сегодня планирую купить э, кристаллы и не паки, паки, не донать что-то. Вообще, за игру ни разу не донатил на паке, так могу сказать сразу. У этого перса есть донатные колы? Э, да, есть. Ну и процент коллекции... Вот такой. 40%. Ну вот тебе агатионов сколько у меня. Красных, один фиол. А, ну, на, коллекции нажми, сколько закрыто по проценту. Коллекции собраны на 43%. А карты? 30%. Маловато. Не, на ну, фиол карты есть уже. Ну да. Уже хорошо. Ну и там пробужденные на две штуки, и все покажет. Так, ну, наверное, давай еще замер сделай, наверное. Просто там На 5 мер. минуток. Давай. Да, и да, и Макс с хаосом. Да, макс с хаосом. Думаю, и Метеор не за горами. Ну да. Не, если донить, то то не за горами. То фри игру я столбался, блин. По два миллиона всего в неделю, блин, формлю Не могу больше прыгнуть. А если бы я донял, бы, у, -у, -у я бы уже был бы с хаосом. Вообще <с можно засекать не... 5 минут, а 2-3 минуты, это я рассказываю, кто не знал, но все равно не будет, ну почти не будет меняться, значение там проц... ну, процентов опыта Нет, и адена. Проц... процент опыта да, потому что одинаковый процент опыта идет. А процент адена может поменяться. Да, адена просто она по-разному сыпет, там и полтора, и две, и 0.20, короче, 0.24 давай, 0.24 где-то. Да, 0.24 там было. Ну, первую красная комната сейчас побегу. Правда, я сегодня не день фарма, а... но и этот, ладно, не страшно. Я просто так... Замеры там снять все дела. <laughs> ну, первый свободно стою. Ну ладно, красная комната занята. Ну, хотя бы обычную комнатку. Какую-то... сейчас вон в те круглые пробегусь. Первый по полу, наверное, забить. Как, как Сейчас вре время. Время сейчас. Там тоже занятые, вот вижу. Uh -huh. Святость тоже третья там на, этом, на посохе. Вот здесь можно постоять. Uh -huh. Я, кстати, купил тот плащ, только плюс 6. Вчера посидел, подумал, посмотрел. Бесерон. А какой у тебя был? А, у меня был до этого... Я пользовался двумя плащами в PvP в ПВЕ. ПВЕ я пользовался... Сейчас я тебе скажу. Плащ монарха в ПВЕ. А в ПВП я пользовался Того Духа. А поч... Того Духа плюс седьмой. А почему не это? Не на скилл рез или тебе хватает? Вот... Э, вот кр... этот крон кронвист. виста. Да. У меня такой был, да. Только смотри. Я, ну, конечно, он лучше, да, в ПВП. Вот этот хорош и в PvP и в PvE, ну объективно, типа там весь урон плюс 2 и там защита до хрена. Ну и защиты да, он дает больше намного. Да? Ну смотри, если даже так сейчас откроем, что там? На 2. Давай вон плюс 6, как и у меня. Ну тут добавляется только сопротивление умением и все, ну новый, и сопротивление урона это уже плюс 2. Не, но, но, в принципе, можно его на PvP использовать. Но и защита одинаковая, как бы. Ну Не, ну тот точится на 4, а тот на 6. Плащ Гормункуса на 6 свободно точится. Так, ну давай замерчик на 2 минутки. А, еще эти скиллы посмотрим. И все. Кристаллы на всех как-то там. Ну, типа да, но это, типа, у всех по-разному раздается... У некоторых вообще не раздается, у некоторых там, может, Малюта, Буффи, так я не знаю. Ну, смотри, мы их распределяем на, ну вот, как... я ходил там, посещал мероприятия, там, Той, и Виору, и мне за, ну, там, несколько раз, там, допустим, пять, и мне там за это 50 кристаллов. Ну, это я так приблизительно говорю, не обращай внимания. Mm -hmm. Вот. Ходил больше, получше больше. Короче, я понял, я понял. алмазы понял. Так, 0.25. 0.25. Ну, нормально. Дай скиллы еще покажи. И все, расскажи что-то о чаре, не знаю, там, ПВП, нюансики какие-то там. Ну, в фарме маг лучше намного. Я бы так сказал. Вот, здесь снежный шторм, отмена, усилия замешательства, усиленные восстановления заклинаний первый, буря третья. Тайная мощь. Великое владение посохом. Из Фиолы не хватает только двух за Адену. Не накопил. Достаточно быстро выносишь, слушай. Да? Да и банки не, не, не потратил ни одной еще. Как со второго спустился, ни одной банки не потратил. Опа, замес, замес. Ничего себе. Ты еще в пвп поймал, хаосом затормозил. Ну да. Хорош. Да, да. Вот вам и пвп видели быстрое. Да, такой паровозик погнался. Да. Там, может, что расскажешь, интересненькое. Прохранение? Да, что-то вот э, там ваши цели, как у вас там распределяется, там э -э. может что-то. Кому-то. Честно ли, честно, Оу. вот, и самое главное, честно ли все распределяется. Ну, насчет честности, я тебе так скажу, я не знаю. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе. Честно, ну, по словам эволюции нашего Кэла, ну, все честно. Я себя не обделил. честно вообще альянс ты что-то можешь получить там примеру выйду выбьют там посох небулита с этого с вот этого блин нежити вот этой складбища, кладбища ты можешь на него претендовать к примеру а, по моим сатам нет я могу претендовать на ветку ну, И еще зависит угу. а, и еще еще зависит от активности в той от активности той биору боссов именно у нас в клане на лево два кланах в обоих статы персонажа и активность. Правильно. Да, статы это, персонажа это и активность, короче. Старый, да. да. Это у нас такая политика бастардов и фениксов. В, в джастах то же самое было, как бы. Я просто сам из бастардов. Меня вы, активность? Меня выкинули там, типа, ну, могу большой актив проявлять, могу маленький, но ну, это так. К сведению. Поэтому я ушел во второй состав. Ну, мне сказали, я ушел во второй состав. Вот даже будет правильнее сказать. Ну, у нас все честно. В нашем, в нашем клане. Все честно. А насчет Альянса я уж тебе говорить не буду заикаться. Да не, Альянс это, это большое такое, такое семья. Там на одном да. сервере может одно быть. Ну, на днем может другое. Типа. Быть... Вот. Делим мы боссов, ну, не знаю, как тебе сказать. Там у нас есть таблички, и кто. Если упадает краснуха, ну, определенную серию, Допустим, Лео 2 упала Краснуха, все, он вычеркивает это следующий босс. Если тем не упала Краснуха, они следующего босса фармят такого же. Если им упала, то мы встаем на их место. Вот так. Подожди, вас боссы раскидываются по кланам? Получается? Нет, это, это именно Той, Биора. Ну, по серверам. Лео 2 фармит этого босса. не упала Краснуха, еще раз фармит. Это именно за Альянс. До выпадения краснухи, я понял. Да. Ну, это именно за кланы, именно по серверам. По серверам, да. Ну. Именно что я могу сказать, за лямп по Сейчас мне там написывают тоже. Ну прикольно, Слушай, прикольно. Вот. Что тебе еще рассказать? Ну что можешь рассказывать? Что не секрет. Ох, какой хитрый какой что не секрет. Да я даже не знаю, что секрет. Только мне зато потом если написать Кейл будет, то это будет печально. Давай я скрою твой ник, короче. Это тайный голоса Голосы не мой знают, голосы не мой знают. Я я переделаю. Да ладно не забей не Да я шучу. Да ну такое. Не если не правда, то нет. Не мне надо такое вот. У меня чисто контент основывается нет, на какой-то правде. Сейчас все правда. Сейчас что рассказал, я нет, все, что я рассказал, сейчас правда. Ну все, что я понял, это все правда. Вот. Ну и как мы фармим боссов, это все правда, я сейчас сказал. Ну типа у меня нету смысла наебывать там и всякое такое. Сейчас сейчас вот коплю, девятый буду делать. Шикарно. Шикарно буду. Да. Скоро. Скоро девятые. А стопроцентный можно сделать? Можно. <свят> да, полтора ляма. <свят> такое себе удовольствие. Те, короче, метеоры, сосок не хватает, а так чар прикольный, вот вкусный чар очень. дать их там в что-то не устраивало. Подожди, это, это... подожди, подожди. подожди. А они объявили войну. Не вы, да. а они объявили. Нет, они. А они, они первые нас сливать начали на локациях. Я слышал такое, что какие-то... Но неймы бегали сливали вас. Типа. Первое, нет, нет, их сливали ноу-неймы, no это были, можешь не вставлять, да, пожалуйста, я сейчас расскажу, просто тебе лично. но ну, это про, уже бегали наши люди на твинах, ну не на твинах, а бегали наши люди, купили чар на нашем чаре, бегали их сливали. Они вышли на альто, сели, ну так же, как и было на войне. Они переключались на альтов и играли на альтов. Мы просто вырезали всех, всех, прям всех почастую на локациях, кто без тага, непочтинным щитком, варов, кто стоял на чарах именно. Всех, короче, вырезали. Таких недорогих, которые могут жить и всякое такое по ним. У нас еще был Дэнни, которому дали красный лук с плана, и он их тоже пить. Потом они тоже пересели на альтов и начали нас вырезать. И еще на чаров дополнительно. Ну и, и короче, некоторые я могли. Понял. Некоторые могли стоять в локациях, а некоторые нет. Кто-то стоял в городе, кто-то стоял в КХ. У кого было много адена, тот стоял в КХ, в городе там, где по... ну у кого Адены много. У меня, естественно, ее не было. Вот, я стоял на локах, но меня не находили. Осталось Я там. понял. Очень интересно. Очень. Ну а так, ну да. по-честному же все было у вас до, до этого. Да? Да вот этих разборов. все. А, да. А типа два дня фармили они. И день мы фармили. Но ну, нас не устраивало, конечно, но не два клана, типа. Но нам пришлось согласиться, чтобы ну, не было... Мы хотим тоже, мы хотели тоже похручить полете типа. Контент получился более разговорный такой. Я не могу судить. Пускай рассудят ваши лайки и ваши комментарии.